Так, всем привет, с вами канал Криптогейм. Сегодня посмотрим еще один проект. Появился он не так давно. У нас это был благотворительный больше проект. В принципе, здесь, естественно, можно будет поднять кэша, если опустить то, что это благотворительность. Ну, благотворительность, в первую очередь, то, куда они направят деньги. В принципе, вы также вкладываете свои, и с этого получаете свои дивиденды. Направление денег вообще поток финансовый будет отслеживаться уже позже все это будет начнется в четвертом квартале 2018 года то есть уже очень скоро и у нас нету полного описания но они в принципе о себе говорят да здесь мы должны переводить здесь все понятно то что большинство случаев да но это мы сейчас знаем такова реальность люди собирают деньги на пожертвования на самом деле кладут их просто себе в карман да и никому не отдают. Так и есть, все это сейчас знают на самом деле, это очень печально. Здесь будет похоже, во-первых, это будет все построено на блокчейне, естественно, сам проект, вся схема и э, тут плюс то, что это будет как прозрачная коробка, да, любые средства, которые будут направлены в эту коробку, и дальнейшее их ход денег любых абсолютно. То есть сможет отследить каждый пользователь, который здесь находится. И деньги, ну, администрация показывает то, что деньги куда не исчезнут. Вы будете видеть передвижение, э, все транзакции абсолютно и куда они будут направлены. Но сейчас мы не можем посмотреть пример, да, потому что сейчас посмотрим по дорожной карте. У нас первое. Начнется только скоро. Это пожертвование. Не знаю, сейчас сколько они денег собрали, но они не требуют, в принципе, каких-то больших вообще проект не требует больших затрат, то есть я опять же говорю, можно о нем заработать, конечно у нас будет мастернода, у нас будет постмайнинг, а, пожалуйста, можно даже мастернода не столь дорогая, поэтому здесь на ваше усмотрение. Смотрите, спецификация монеты у нас имя, да, то есть Charity Coin Ticket, видим, да, название алгоритм X11, мастернода у нас на мастерноду 2000 монет. И максимально всего у нас будет 25 миллионов. Время блока 60 секунд. Все коротко и очень понятно. Кошельки у нас будут под Linux, под iOS, под Windows, стандартно. И смотрим дорожную карту. Проект новый у нас сразу там под конец 2018. -го. Они будут свою платформу уже тестировать. Непосредственно платформа это и есть. Сам благотворительный этот фонд. Распределение всех средств, направления. Я не могу сейчас сказать, как он точно будет работать. 50% это сейчас идет сжигание, то есть на постмайнинг, не знаю как точно переводится, но сами все видите. И первое, то есть будут уже пожертвования, будут первые платежи уже отправлены в черном квартале 2018 года. То есть сейчас уже в принципе будет все приходить в действие. Uh, дальше у нас будет uh, доработка будет платформы будет опять же с постмайнинга забираться деньги на пожертвования вообще я так думаю, может быть сразу это все будет преднаправляться, не знаю будет доработка мобильного кошелька на Android uh, будут новые обменники данного проекта, новые листинги это для нас очень будет uh, прибыльно и хорошо посмотрим, потому что сейчас не знаю где они, они есть на Gravix, всегда на FindX Box. Uh, ну в принципе на Gravix норм я считаю Новый сайт будет в 2019 году. Опять же, для iOS -а мобильный кошелек. Ну, в принципе, далеко, я думаю, не стоит залазить, это не обязательно. Здесь все коротко, понятно, четко, никаких нету заоблачных обещаний, да, и цены, в принципе, адекватные. И сейчас, кстати, если ноду даже взять, если даже не скинуть, там, цена на самом деле не очень большая, 002 что ли. 002 точнее, прошу прощения. Ну как бы.. Цена нормальная, можно реально прикупить. И вы знаете, там ро очень большой. Вы деньги свои заберете через там, две недели. Сейчас посмотрим, конечно, дойдем до этого. Э можно статистику посмотреть в мастерноды. Сейчас мы ее глянем. Это все ссылки идут. В Discord, Bitcoin talk Twitter, Можно связаться с администрацией. Вам ответят на любой вопрос, пожалуйста. Так что заходите, обращайтесь. Так, смотрим у нас, что здесь на мониторинге. Сама монета, да, опять же, видимо спецификацию, все ссылочки у нас здесь есть, может зайти сразу же на биржу, посмотреть сколько стоит монета. И знаете, цена очень хорошая на самом деле. Я потому что она продается, она торгуется очень активно и цены нормальные. Так что, ребят, если хотите постакать можно, с мастерно еще лучше прибыль. Заработать однозначно. Ну смотрите, какой рой, ну две недели, меньше двух недель вы отбили свои деньги. Цена, да, ну не прям низкая, но ну, сколько это, тысяч полторы долларов ну, как бы, смотрите на ваше усмотрение, но ну, здесь как бы дело такое хорошее, чем они занимаются. Я не думаю, что это скам, ни в коем случае, я думаю, все будет по-честному. Если взять ноду, то, ну реально, смотрите, здесь ну, лучше ноду брать, конечно, но рой просто это супер. Так что уже 14 нод есть, нормально. Так что присмотритесь к проекту, я думаю, вам будет очень полезно. Ребят, я думаю, это может закончить. Все ссылочки будут в описании. Спасибо за просмотр. Давайте все вопросы в комментарии, всем профита, всем пока.